Но кто-то постарался и прислал вопросы заранее. И тот, кто постарался, получил это в виде слайдов в итоге ответы. Вопрос был такой, в какие американские фонды включены китайские электромобильные компании? Название некоторых компаний известны. NIO и XPEND Motors. Как я бы решал эту задачу? Ну, как я ее решал, да? Можно зайти на сайт investing.ru, а в ресурсах уже придет ссылка, как я вам говорил, да? И вбить вот эти вот NIO и XPEND, да? соответственно вы найдете вот там вот обзор график кто то я обвел компоненты индексов то есть в какой индекс входит вот эта акция этой компании и у вас вывалилось вот здесь три варианта индекса да? Потом мы смотрим XPF, да, ну, как бы с таким тикером, и находим, что только в Nice Composite, да, и здесь Nice. То есть, если человек хочет найти индекс, обе компании, купить один ETF, и знаешь, не просто акцию, ну, логично, вот путь такой, смотреть компоненты каких индексов, потом, например, искать ETF на этот индекс. Может быть, путь другой. Еще на одном ресурсе, который TFDB называется, можно вот здесь э, компонент какого ETF -а сразу найти. То есть вы вбиваете компанию и вываливается в состав какого ETF она входит, но в топ, не помню, 20. То есть чтобы так не в самом-самом конце, но где-то там в топе. И вот, соответственно, если я забил NIO, а, 22 ETF, -а, вот, в который входит NIO и она входит в топ-15, то есть, понимаете, веса, да, то есть она не тридцатая там, а в топ-15 входит. Вот я нашел вот такой, ничего искать не надо, мне самого вывалилось такой целый список из нескольких ТФ, куда входит компания NIO. Если тоже проделать с Xpeng, то мы увидели только три. Если мы их посмотрим, вот эти три ETF, -а, там тоже Вот для человека ответ на практичный вопрос. Если он хочет инвестировать в туда, где входят эти, но я чуть-чуть пошел дальше, да, и решил предложить по тематическим еще один способ. То есть я говорил, широкие индексные фонды есть, да, а есть на отдельный сектор или на отдельный регион. я нашел ряд ETF, которые в электромобили инвестируют. Можно каждый будет открыть, посмотреть, что внутри, с каким весом что входит. И вот, как видите, их тоже несколько. Но здесь электромобили связаны. Потому что вот это литы это те, которые там компании, лития батареи производят или добывают, литий будут туда. И на европейских бирже с реинвестированием, и американские. То есть, вот вопрос, человек ну, для себя какой-то практичный захотел. Я ему вот подготовил здесь такой ответ.